Просто знаменитый Xbox Game Pass для Xbox'а, я думаю, слышали все. А что же Microsoft предлагает нам, если мы ПК-геймер? Давайте разберемся. Для начала, как и любой лаунчер, нам придется установить Xbox Game Pass, то есть для ПК-версии. И здесь справа у нас будет показан наш уровень подписки. У меня это Ultimate, потому что я играю и на ПК, и на Xbox'е. То есть это такая вот синхронизация, в принципе, достаточно удобно. Но у Microsoft есть отдельные уровни подписки, как только для ПК, так и только для консолей. Но, в принципе, это максимально удобный вариант. Если мы будем говорить о стоимости подписки, то она очень и очень дешевая. Я думаю, каждый из вас знает, на каких сайтах можно оформить какую-нибудь Xbox Game Pass Ultimate, например, всего лишь за 2000 рублей. А может и дешевле. Рекламировать мы их, по крайней мере, пока. Пока они не заплатили деньги, конечно же, не будем. Итак, что можно сказать по самому интерфейсу? Достаточно скучно и... много но как-то не очень интересно. По крайней мере, на Xbox интерфейс мне нравится чуточку больше. Нас встречают недавно добавленные игры, среди них очень много no name проектов, но мы сегодня попытаемся отыскать что-то интересное и стоящее. Давайте нажмем на иконку все игры для ПК и ознакомимся, сколько же нам предлагает Xbox игр, которые, кстати, пополняются, но не так часто, как хотелось бы. Итак, всего 435 проектов для ПК. Много это или мало? достаточно сложный вопрос, давайте посмотрим, какие это мать твою проекты. В основном это очень старые, но тем не менее, интересные шедевры, например, Dragon Age, которая выпущена, давайте посмотрим в далеком 2009 Я думаю, каждый уже поиграл, ну а если не поиграли, то let's go. Следующий, ну такой достаточно средний, ну интересненький проект, это 7 Days to Dive. В принципе, интересно, убить время, побегать, не сказать, что что-то выдающееся, но твердо. Нор. Пока мы смотрим только главную страницу, я рассказываю про игры, о которых я хотя бы немного знаю или играл. Away Out это максимально интересная игра. На двоих, правда, не знаю, как в нее играть на ПК, потому что я играл только на геймпадах. В общем, мы тут помогаем друг другу выбраться из тюрьмы. Интересно, увлекательно, но не прям чтобы какой-то AAA продукт. Ну и далее нас встречают различные стратегии. Коллекция амнезии, Ammon As и так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 какие-то прям интереснейшие игры. Большую часть коллекции занимают такие вот мелкие инди игры, которые заполняют эту пустоту геймпасса. В принципе, кстати, вот этот неплохой проект, э, по части инди игр я его сам проходил на консоли, до конца не прошел, но интересно, красочно и увлекает. Ну и, конечно же, у нас тут есть Atomic Hard, который мы можем не покупать за 2 или за три тысячи рублей, сколько он там сейчас стоит, не знаю, а играть прямо на ПК. Это максимально удобно из триплое проектов последних громких он появился в геймпассе ну почему бы и не поиграть далее тоже достаточно интересная игра в принципе тут серия Battlefieldов, если кто любит то пожалуйста welcome в battlefield вы можете играть как и в соло так и в мультиплеере что очень удобно и не нужно докупать какую-то отдельную подписку дальше у нас идут какие-то непонятные ноунейм игры возможно я их просто не знаю если кто-то знает то поправьте цивилизация нашумевшая игра Игра Кофиток, Кукинг Симулятор, я думаю, многим это интересно, конечно же нет. Крайзис, в общем, достаточно старые проекты, но, например, нас еще приветствует Dead space 2 и 3. Если вы, например, купили Гимпас, то в первые, например, несколько месяцев, я думаю, игр будет достаточно. Если вы, например, поиграете в Assassin's Creed Oranges, в Odyssey, потом пройдете Atomic Heart, потом зрить в Батлу и так далее. Неплохой проект, который мне тоже, кстати, очень понравился. Опа, Death Stranding. Я не видел, что он здесь появился. Я сейчас хотел сказать о Deathloop. Но Death Stranding тоже достаточно интересная игра. Которую я, кстати, так и не попробовал. Потому что она была очень дорогой. А сейчас, прямо в прямом эфире, я узнал, что она тут появилась. Очень интересно. Пройду на консоли. Далее у нас есть неплохие такие вот время убивалки. Я так называю эту серию игр. Также у нас еще присутствует серия Dishonored. И, конечно же, легендарная серия Doom. Doom Eternal, Doom 2 дом 3 и так далее я думаю эта игра как минимум заставит вас и посидеть в ней несколько десятков часов далее конечно же у нас есть серия fallout можно прям пройти зависнуть я думаю спокойно на полгода far cry 5 часть к сожалению шестую не завезли открывали на несколько дней и все-таки она пропала То любит симуляторы футбола например fifa то пожалуйста есть и для вас чем можно поживиться forza horizon 4 forza horizon 5, это эксклюзив Xbox. В принципе, тоже очень и очень хороший такой вот прям годный дорогой проект. Gears 5, Gears 4. Я не играл, в принципе, не знаю. Игра не особо зацепила, но возможно есть тут фанаты и не будем их обижать. Далее, конечно же, у нас есть целая серия Halo. Вот смотрите, сколько их тут много. Также мы можем поиграть, например, в Just Coast и тоже залипнуть в ней хотя бы там на пару недель точно. Например, если мы очень любим проходить какие-то сюжетные игры далее не сказать чтобы интересные проекты поэтому я их пропускаю и останавливаюсь например на Mass Effect. это очень годная серия игр поэтому каждому советую пройти если вы вдруг еще не играли конечно же нас встречает майнкрафт куда же без него Minecraft данжен legends превью и еще там что-то моя любимая серия игр mirrors age причем тут даже две части напишите в комментариях если кто-то тоже любит эту игру если вы вы любите файтинги то есть что-то и для вас например mortal kombat 11 советую сразу установить потому что играть в игры с кем-то гораздо интереснее тем более если вы противники ну а если вы любитель ностальгии, например, вы можете поставить Net for Speed Most Wanted и пройти эту легендарную игру. Серия Net for Speed, кстати, здесь достаточно хорошо представлена. Скучно, по части гонок, по крайней мере, первое время точно не будет. Далее мы можем, например, пройти Prey и переключиться на серию Quake. Смотрите, сколько их тут много. И еще одна классная игра, которая я считаю просто реально годная, это Quantum Break. В принципе, мы не дошли даже еще до половины, а интересных игр, если, допустим, вы никогда не играли, и для вас это какие-то прям реально эксклюзивные проекты когда-то были, но вы их почему-то не смогли купить и пройти, то сейчас у вас есть замечательная возможность залипнуть, например, на пару месяцев точно. Новинка Red Full, которая, я думаю, все наслышаны, трехкратно переваренный кал, не советую, плюс еще 30 FPS, но это вообще позор. Достаточно интересная, но не для всех игра. Скорн, я думаю, тоже они многие слышали, но она получилась немножко другой, чем ожидали фанаты. Серьез с 4 кстати, сам прошел. Реально очень классный шутер. Можно просто ни о чем не думать и постоянно стрелять. Можно также поиграть в Снайпер Элит пятую часть. По-моему, тут еще есть другие части, не помню точно, но тоже достаточно интересный проект, но не сказать, что супер вау. Спускаемся дальше и, конечно же, легендарная Черепашки Ниндзя. Привлекают меня вот эти вот игры своими обложками, но скажу честно, не устанавливал, поэтому точно сказать не могу. Также тут есть Sims 3 стартер пак, если кто-то любит Sims, то Let's Go. И даже есть еще Sims 4. Titanfall 2, конечно же, есть, и причем Ultimate Edition, это достаточно годно. Rainbow Six и тоже интересный проект от Tom Clancy's. Ну и далее нас встречают интересные проекты по типу Watch Dogs и серии Wolfenstein. Это реально Годнишки шутеры, которые я прям прошел и в диком остался в восторге. И еще у нас есть большая серия игр и якудза. Ну и конечно же самый главный проект, ради которого мы здесь собрались, это... Peppa Pig My Friend. Я думаю, если здесь есть такая игра, то однозначно стоит оформлять геймпас сразу на 10 лет. Ну а теперь давайте сделаем объективное ревью и подумаем, стоит ли покупать Game Pass сегодня, в 2023 году? Или может быть покупать отдельно игры будет дешевле? Это очень неоднозначный вопрос, я не знаю вашей ситуации, в какие игры вы играли и так далее, но если вы, например, не играли в большую часть из этих игр, которые я сегодня не представил то однозначно стоит ведь вы можете купить геймпас за какие-нибудь 2000 рублей на которые сейчас к сожалению не накупишь годных проектов в стиме далее вы можете посидеть по проходить эти эксклюзивчики, так скажем прошлых лет насладиться этими играми и уже переместиться например в библиотеку steam и покупать игры там лично я считаю что на пк достаточно скудный выбор в принципе здесь представлены хорошие проекты но их достаточно мало проектов именно последних лет потому что microsoft выпускают эксклюзивы очень и очень редко но если повторюсь например вы никогда не играли в большую серию этих игр то логично будет гораздо дешевле оформить подписочку поиграть насладиться всеми этими играми а потом например закончить и уже покупать остальные эксклюзивы в стиме для достаточно небольшой цены если вы покупаете на сторонних сайтах здесь я считаю достаточно много хороших проектов и стоимость максимально оправдана. Но если покупать по официальной цене и делать все максимально честно, то, скорее, нет, чем да. Но лично я бы не купил. К тому же стоит отметить, что проекты появляются тут очень и очень редко. В основном это куча инди-игр и ничего такого прям уж суперстоящего. Ну, например, Redfall все ждали, а получились. Все ожидали от Redfall чего-то невообразимого, а получилось сами знаете что. Напишите в комментариях, играете ли вы на ПК? через Pass или используете что-то интереснее, например Steam, а может быть вы вообще используете Epic Games или лаунчер от Ubisoft. Будет интересно почитать, пока.